Приветствую! Семья канала Немиркин. Огромное спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Вы помогли нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Итак, давайте продолжим. Высокочувствительный человек или ВЧЛ – это тот, кто проявляет повышенную эмоциональную чувствительность. Они обладают повышенной реактивностью на внутренние и внешние раздражители и сложной внутренней жизнью. Идти по жизни таким путем может быть иногда очень сложно и трудно. Методом проб и ошибок вы можете внести некоторые изменения в привычный образ жизни, которые помогут вам взять под контроль свои симптомы. Конечно, каждый ВЧЛ индивидуален. Поэтому то, что работает для вас, может не работать для всех, но не сдавайтесь. Вот семь вещей, которые необходимы высокочувствительным людям для счастья. Первое – собственное пространство. Что приносит вам комфорт? Для высокочувствительных людей наличие безопасного пространства, которое принадлежит только вам, может стать спасением. Успокаивает то, что вы контролируете определенное пространство, например, спальню, офис или дом. Это место может стать вашим убежищем, когда весь остальной мир кажется хаотичным и подавляющим. Заполните пространство вещами, которые приносят вам комфорт или облегчение, например, одеялами, мягкими животными или комнатными растениями. Если у вас повышенная чувствительность к свету, вам также может помочь наличие регулятора яркости света. Главное – создать пространство, в котором вы будете чувствовать себя хорошо чтобы вы всегда знали, что у вас есть место, где вы можете успокоиться и расслабиться. Второе – личные границы. Наличие здоровых личных границ может принести пользу во многих сферах вашей жизни, как в В отношениях вам может быть трудно отделить свои эмоции от эмоций других людей. Именно поэтому вам часто бывает трудно сказать «нет» или поставить свои потребности выше их. Если у вас есть установленные границы, это дает вам возможность сосредоточиться на своих собственных потребностях и позволяет вам как следует отдохнуть и перезарядиться перед следующим стимулирующим событием. Третье – хороший ночной сон. Любой специалист в области здравоохранения быстро скажет вам, как важно хорошо высыпаться. Но сон может стать препятствием для высокочувствительных людей. Согласно исследованиям психолога и автора Элейн Арон, высокий уровень гормона стресса кортизола коррелирует с плохим ночным отдыхом. И наоборот, отсутствие полноценного сна повышает уровень кортизола в организме. Таким образом, этот цикл бывает трудно разорвать. Итак, что вы обычно делаете, чтобы оставаться спокойным в течение всей ночи? Мне помогает использование аппаратов белого шума, масок для глаз и утяжеленных одеял. Четвертый – свобода выражения эмоций. Как в HL, вы, вероятно, находите большую ценность в отношениях, где вам не приходится скрывать свои чувства. Вы чувствуете близость с этими людьми, потому что можете открыться и вести глубокие, стимулирующие беседы. Арон отмечает, ключ к успешным отношениям для ВЧЛ – это объяснить, чего они хотят от отношений, и найти партнера, который понимает, что их эмоции – это часть их природы. Этот тип общения будет выглядеть по-разному для каждого. Поэтому не забывайте быть внимательными и терпеливыми, если вы еще только знакомитесь с кем-то. Номер пять. Ментальный набор навыков совладания. Не существует универсального решения для тех случаев, когда вы перевозбуждены. Я лично считаю, что дыхательные упражнения или раскрашивания помогают успокоиться и сохранять присутствие. Иногда полезно надеть наушники и уединиться с книгой, а иногда вместо этого нужно сделать несколько упражнений на заземление. Имея на готове различные навыки, вы можете чувствовать себя более уверенно в том, что сможете справиться с любой ситуацией, даже если вы перегружены. Номер 6. Терпение при принятии решения. ВЧЛ трудно принимать решения, даже такие незначительные, как выбор блюда на ужин, могут заставить вас застыть на месте. Доктор Арон объясняет это качество повышенной глубиной обработки информации, что характерно для ВЧЛ. Она говорит: мы замечаем даже довольно тонкие аспекты нашего мира и огромное количество возможных последствий того или иного выбора. Все это входит в наше размышление о том, что может произойти и что нам следует делать. Арон советует составлять список «за» и «против» и обдумывать решения, но также предостерегает отследование чужим советам. И номер семь – здоровый выход. Высокочувствительные люди очень много принимают, поэтому наличие здорового выхода – это хороший способ справиться со всеми эмоциями. Физические упражнения, такие как танцы, могут снять физическое напряжение и помочь вам выразить свои чувства через движение. Ведение дневника – еще один способ осознать и проработать свои чувства. А может быть, что-то более бездумное, например, раскрашивание, поможет вам сосредоточиться на чем-то, что успокаивает и находится под вашим контролем. Вы относитесь к категории ВЧЛ. У вас есть советы, которыми вы можете поделиться в комментариях о том, как жить более счастливой жизнью. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку «Подписаться» и значок колокольчика оповещения, чтобы получить больше видео от канала Немиркин. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз!